Без тебя не жить, без тебя не жить, без тебя не прожить эту жизнь. Без тебя не жить, без тебя не жить, без тебя не прожить эту жизнь. Глаза круглые, круглые, купы пуслые, пуслые, волосы темные, длинные, вот какая ты Часто, часто обижаю, мило, милая ласкаю, Простить меня умоляю, вот какая ты Глаза круглые, круглые, Кубы позлые, пуслые, Волосы темные, длинные, вот какая ты Часто обижаю мила милая ласкаю Простить меня умоляю Вот какая ты Не смотря ты, малая А походка модная Туда-сюда, сюда-туда Вот какая ты Рисуешь родинку на щеке типа подходит она тебе все лучше любовь в сердце И будь мои ты Не смотря ты, малая а подходка модная Туда-сюда, сюда-туда Вот какая ты Рисуешь родинку на щеке Тебе подходит она тебе Рисую лучше любовь в сердце И будь моей ты маски проверяешь Вдруг изменил тебе думаешь умнее меня себе считаешь Вот какая ты Без тебя не жить Без тебя не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 без тебя не жить, без тебя не жить, без тебя не прожить, я душил. Без тебя не жить, без тебя не жить, без тебя не прожить, я душил.